Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Есть одна вещь, которую мы должны знать о Господе Иисусе. Удивительно, как люди перекручивают все о Господе. Давайте услышим эти слова Иисус самого Господа. Почему Он пришел на землю? Да? Какова причина? Он пришел, чтобы собрать для Себя людей. А что именно Он сказал? Он пришел, чтобы Ему поклонились. Он пришел... Давайте посмотрим, что говорит Иисус. В Марке 10 мы видим слова Иисуса. «Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходят в Виерихон, после того, как Дух Святой сказал это, после того, как Он сказал это, они пришли в Иерихон. А теперь обратите внимание, сейчас вы увидите то, о чем он говорил. Он пришел не для того, чтобы ему служили, а чтобы послужить. И сейчас мы увидим это в деле. И когда выходил он из Иерихона, Иерихон известен как город проклятия, с учениками своими и множеством народа. Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. И Иисус проходил мимо и увидел его. Он кричал, просил милостыню. Дальше. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить. Наверное, он слышал нечто особенное об Иисусе, раз начал кричать. «Иисус! Бен Давид, сын Давидов, помилуй меня!» Я верю, что он услышал то, что Иисус только что сказал. Он услышал, как по пути Иисус сказал, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили. Я пришел, чтобы послужить». И кто-то сказал ему, что мимо проходил Иисус. Ведь он не мог увидеть его. Да? «Иисус!» Наверное, он знал что-то об Иисусе. «Иногда слепые видят лучше зрячих, а зрячие были слепы». Они не видели, не понимали, что Господь сказал. Послушайте, я пришел, чтобы найти расщелины, найти места, найти открытые сердца, в которые смогу излить свою полноту. Если вы Бог и наполнены любовью, то вы хотите давать, но вы не можете давать, и от этого вам больно, да? Он искал место, куда бы мог излить, дать. Вартимей знал об этом. И поэтому он сказал, «Иисус, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать. Они говорили, «Замолчи!» Но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» А затем, как говорит Библия, Иисус остановился. Кто заставил его остановиться? Слепой попрошайка. Не богатый человек, не знатный человек, не VIP, но слепой попрошайка. «Господь, Ты прекрасен! Ты чудесен! Аминь!» Они позвали слепого, потому что Иисус позвал его. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил себя в верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть, я знаю, что ты пришел не для того, чтобы тебе служили, а чтобы самому послужить. Господи, я нуждаюсь в том, чтобы ты дал мне хлеб радости. Ты дашь мне хлеб радости. Хлеб радости — это исцеление. Дашь ли ты мне, своему ребенку, хлеб исцеления?» А Иисус говорит, «Иди, вера твоя спасла тебя. Ты поверил в то, что я пришел не для того, чтобы мне служили, а чтобы послужить». Аминь. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Разве это не чудесно? Он воспользовался своим зрением, чтобы пойти за Иисусом. Никому не нужно было проповедовать Ему о святости. Никому не нужно было проповедовать Ему о жизни в праведности. Как только Он прозрел, Он последовал за Иисусом по дороге. Люди, послушайте, давайте людям благословение, и Оно изменит их. Вот почему Бог изменяет даже не верующих, не христиан. Ведь в тот момент, когда они получают исцеление, они понимают, кто исцелил их, и они идут за Ним по дороге. Я услышу хорошее «Аминь». Прославьте имя Иисуса. Аллилуйя. Знаете, в Библии, в Ветхом Завете, Бог спрятал много образов Своего Сына. Откуда нам это известно? Иисус сказал, когда воскрес из мертвых и шел с учениками. В то утро, в тот день, когда Он воскрес, Он шел с двумя учениками по дороге в их родной город Эмаус. И начиная с Моисея, с первых пяти книг, я покажу вам одну книгу Моисея, «Исход» на иврите Шемот. Я покажу вам закон, который Бог поместил там. Но на самом деле в этом законе скрыт Его Сын. И не забывайте о том, что я только что сказал. Библия через Ветхий Завет дает нам образы Его Сына. Не забывайте о том, что в 20 главе Исхода Бог дал 10 заповедей. Но мы видим нечто интересное в 21 главе Исхода. Это Мишпатим. Мишпатим — это суды или законы. Да? А теперь посмотрите Исход 21. «И вот законы, которые ты объявишь им». 21 глава идет сразу за 20, Сразу после того, как Бог дал десять заповедей. Да? Бог, Бог дает закон о еврейском рабе или слуге. О чем же здесь говорится? Давайте прочитаем. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба или слугу, еврея, пусть он работает тебе шесть лет, а в седьмой год пусть выйдет на волю даром. В этом году юбилей. В Израиле каждый седьмой год является юбилейным. А затем идет комбинация из семи периодов по семь лет. В 50-й год празднуется юбилей над всеми юбилеями. Аминь. Это юбилей, во время которого списывали все долги. Все возвращались в свои семьи. Они получали назад землю, которую потеряли из-за бедности или чего-то еще, из-за какого-то долга. Они получали ее назад. Слава Богу. Восстановление. Аминь. Аминь. Если купишь раба еврея, пусть он работает тебе шесть лет, а в седьмой год пусть выйдет на волю даром. Да? Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Итак, если он пришел со своей женой, то в седьмой год уйдет с ней, да? Они не могли держать еврейского раба или слугу больше шести лет, да? Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Иными словами, если господин дал ему жену, и у него появились дети, то на седьмой год он выйдет один. Либо так либо он может остаться. Но если раб скажет, «Люблю господина моего», очевидно, что его господин должен быть хорошим господином. Да? «Люблю жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его предсудий и поставит его к двери или к косяку и проколит ему господин. Косяк — это часть ворот города. Это прообраз того, что человек близок к свободе. Так близок к свободе. Снаружи находится выход. Свобода. Внутри служения. Внутри службы. Снаружи свобода. Он должен сделать выбор. Но этот человек говорит, я люблю господина моего, жену мою и детей моих то пусть господин его приведет его пред и поставит его к двери или к косяку и проколит ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Я так и представляю себе человека, который возвращается назад. Жена и дети ждут его дома. Они думают, это седьмой год. Неужели папа уйдет, чтобы найти кого-то помоложе? Он свободен. Или он вернется к нам? У него есть выбор. И вот, на дороге они видят человека, идущего назад. Он идет, идет, а затем останавливается и берется за ухо. Они видят издалека, так далеко, насколько возможно, как этот человек оставляет след из маленьких капель крови. И они бегут к нему. Они обнимают его со слезами и целуют его. И он целует и обнимает их. Жена смотрит на него. И каждый раз, когда жена или дети смотрят на пробитое ухо, то вспоминают, что у Него был выбор, что Он решил остаться с ними. Аминь? Да. А Иисус был прибит к кресту. Вот почему в Псалме 39 сказано, «Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл Мне уши». Интересно, это Псалом Мессии. Мессия говорит, «Ты открыл Мне уши». «Ты открыл Мне уши». В оригинале сказано, «Ты пробил уши Мои, проколол в буквальном смысле». О, какое смирение. Всемогущий Бог стал слугой или рабом». Это написано не только для Израиля. Это написано для того, чтобы рассказать нам историю, историю любви. Нам нужно лишь иметь уши, чтобы услышать эту историю любви Божьей. «Сын сделался слугой». Я хочу, чтобы вы поняли кое-что. Это очень важно. Никогда, никогда в жизни Иисуса не принуждали идти на крест. Не было никакого повеления, чтобы он пошел и умер за нас. Никто не приказывал ему пойти и умереть за нас. Если бы в какой-то момент он сказал, «Отец, они не принимают меня, я возвращаюсь домой», то отец сказал бы, «Возвращайся домой». Знаете, что он сказал, когда пришли, чтобы арестовать его в Гефсиманском саду? Он сказал, «Петр, убери свой меч. Петр, разве ты не знаешь, что сейчас я могу помолиться отцу?» И он пошлет 12 легионов ангелов. Если бы Бог не хотел, чтобы он пошел на крест, то послал бы 12 легионов ангелов. Но нет, это был его выбор. И если он сам решил остаться, то Бог позволил ему умереть за наши грехи. Безусловно. Бог хотел, чтобы он умер за наши грехи. Но это не означает, что у него был приказ умереть. У него был выбор. Если бы он захотел, то отец послал бы 12 легионов ангелов. Подумайте, 12 легионов ангелов. Один легион римской армии насчитывал 2000 человек. Двенадцать легионов, друзья, well, полностью бы we уничтожили entire, римский гарнизон в Иерусалиме. Друзья, Иисус сказал, «Я могу помолиться сейчас, и Бог пошлет 12 легионов ангелов». Это был конец служения Иисуса. Это был конец служения Иисуса в Луке 9. Когда же приближались дни взятия Его от мира? Это было время после горы Преображения где он преобразился. Это был конец служения Иисуса. Отвержение лидеров Израиля стало окончательным. Он знал, что они не примут его как Мессию, Библия говорит, что он пришел на гору и преобразился. Такое чувство, словно Бог сказал, «Если люди на земле не примут моего сына, то его примут небеса». Вот каков он на самом деле. И его лицо засияло славой, которая была у него с отцом, до того, как он пришел в виде младенца. Его лицо засияло славой царя. Библия говорит, что Петр, Яков и Иоанн были ошеломлены, когда увидели его вместе с Моисеем и Ильей. Мне кажется, что это был момент, когда он мог вознестись, вернуться на небеса. Но еврейский слуга сказал, «Нет, я останусь. Я люблю своего господина, его отца. Люблю свою церковь, его жену. И люблю детей, верующих и детей Израиля». И он сошел. Он сошел с горы. Разве вы не рады тому, что он сошел? Библия не говорит, что для него настало время отправиться на крест. Она говорит, приближались дни взятия его от мира. И что он сделал? Он восхотел идти в Иерусалим, где его ждала смерть. Прямо на окраине Иерусалима. Это было его последнее путешествие в Иерусалим. Он сделал выбор. Он был так близок, был у косяка двери. Снаружи была свобода. Он мог вернуться к отцу и избежать плевков в лицо. Он мог, толпы, Он мог вернуться к отцу и избежать разъяренной толпы, вырывающей его бороду. Он мог вернуться к отцу и избежать ран на спине. Но ранами его мы исцелены. Он не обязан был нести болезни. Природа, которая никогда не знала греха, которая ненавидит грех и любит грешников, природа любви и святости, сделалась грехом. Само становление грехом, ожидание этого события в саду, привело к тому, что его пот стал кровью. Насколько же больше были его страдания, когда он висел на кресте? Мы не можем понять этого, потому что привыкли к грязи, мерзости, нечистоте. Нам легче валяться в грязи, но для его существа, которое было безгрешным, сделаться грехом на кресте было невыносимым страданием. Но он сделал это, потому что любит нас. Я люблю своего господина. Я люблю свою жену. И люблю своих детей. Вы знаете, что Иисус вечен? Аминь. Сейчас один из нас занимает высочайшее место во Вселенной. Аминь. Он на все сто Бог, да, но Бог хочет, чтобы мы знали, что Он также на все сто и человек. Прославленный человек, человек свинцом славы и чести одесную Отца». И что Он хочет, чтобы вы знали? Он хочет, чтобы вы знали, что Он продолжает давать. Он не пришел для того, чтобы Ему послужили. Он пришел, чтобы послужить. Он навеки еврейский слуга. Но, пастор Принц, как вы можете говорить навеки? Сегодня Иисус сидит на небесах, как вы сами говорили, в чести и славе. Ангелы возносят Его. Знаете, друзья, сегодня на небесах, что последнее сделал Иисус? Он омыл ноги ученикам. Аминь. Он хотел показать им через пример, чем он будет заниматься, когда вернется на небеса. Мы будем возле Его престола славы и чести, но Он все равно будет в одежде слуги. Он пришел, чтобы послужить вам. Он хочет, чтобы вы приняли. Посмотрите на один из его последних поступков. Он знал, что время пришло. Мне кажется, что будет лучше, если мы прочитаем. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих... Мне нравится слово «своих» — и «вы его». Возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту, предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога шел и к Богу отходит. Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, перепоясался. Только уверенный человек, который знает, что все в его руках, может преклониться. Обратите внимание на то, как Он использует свою уверенность. Он знает, что Отец отдал все в его руки. Ученики ожидают друг друга, чтобы пройти тест слуги в омовении ног. Иисус берет полотенце, таз с водой, и перепоясывается. В те дни богатые и знатные люди носили длинные и пышные одежды. Да? А те, кому приходилось служить, подвязывали свои одежды поясом, чтобы можно было свободно двигаться. Да? Чтобы ничего не мешало им в движении. Они не были скованы. И когда вам нужно было подвязать свои одежды, вы брали пояс. Пояс — это признак слуги. Он опустился. Обратите на это внимание, наши ноги грязные, они представляют собой грех. Он опустился на самый низкий уровень, положив одну руку на наши ноги, а вторую — на Божий престол. Самый высокий уровень славы и самый низкий. А посредине была его прекрасная личность. И так в каждом моменте он стал посредником. Аминь. Аминь. Это акт, акт, но не спасение. Он сказал, «Тот, кто омыт, а все мы, рожденные свыше, спасенные, были омыты». Иисус сказал Петру, «Тот, кто омыт, не нуждается ни в чем, кроме омовения ног». Иными словами, каждый день, будучи верующими, хоть мы и спасены, мы контактируем с нечистыми вещами на своем пути. Мы слышим то, что не можем слушать. Мы видим то, что не должны видеть. Все это грязь. Пыль — это след дьявола. Как смыть пыль? Омовением водой Слова. И сейчас, когда я говорю, многие из вас омываются, потому что я проповедую воду Слова. Аминь. Вы ощущаете, как пыль уходит. Вы говорите, «Я вижу лучше. Я ощущаю больше мира». Почему? Потому что вы омыты. Вот почему Иисус говорит, «Рожденные свыше не нуждаются в том, чтобы рождаться заново, когда они согрешают». Они нуждаются лишь в омовении ног. Аминь. Слава Господу. Мы видим удивительную картину. Хорошо. Он пришел, чтобы дать. Но даже сегодня на небесах как Иоанн видел его и записал в книге Откровения. Откровение 1.13. Посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персим, опоясанного золотым поясом. Он перепоясан золотым поясом. Хотя он воскрес и прославлен, Хотя он возвышен и находится одесную владыки царства царств и вселенной вселенных, он остается слугой. Он использует все свое положение, все свои ресурсы. Он использует все, что у него есть, чтобы служить нам. И что мы делаем с этим? Господи, мы говорим как Петр. Нет, ты не можешь сделать этого для меня. Это ложное смирение. Многие из нас считают время молитвы требованием. «Бог хочет, чтобы я проводил время с ним». «Бог хочет, чтобы я отказался от этого». «Бог хочет, чтобы я отдал это». «Бог хочет, чтобы я сделал это». «Бог хочет, чтобы я сделал, хочет, чтобы я сделал то». Вот почему многие неправильно смотрят на время молитвы. В повседневной жизни у всех нас есть нужды. Мы все смотрим на молитву, как на время, когда мы приходим к Нему. Приходим к неистощимому источнику благодати, силы, исцеления, восстановления. И Иисус Христос является источником всего этого. Мы приходим к Нему и говорим, «Господи, сегодня у меня нет сил. Я так устал, Господи. Мне нужно так много всего сделать, Господи. Я так устал, Господи». Так устал, Господи. А Господь говорит, «Почему бы тебе не взять мою силу? Господи, спасибо». Это молитва. Или вы приходите к Нему и говорите, «Господи, «Господи, меня тревожит одна вещь. Господи, меня тревожит Господи, то. Я расскажу тебе об этом». И вы рассказываете ему. И внезапно вы ощущаете, словно кто-то поднимает вас. Это похоже на то, как мы пытаемся засунуть под воду надувной мяч. Его нельзя там удержать. То же самое касается и разговора с ним. Что-то поднимает вас. И вы понимаете, что вам дали благодать. Чарльз Прайс проводит множество служений исцелений. Он говорит, что бывают времена, у него происходят различные чудеса. Люди встают с инвалидных кресел, люди получают исцеление, с их глаз спадает пелена. Но он говорит, что есть люди, на которых он возлагает руки, и с которыми ничего не происходит. Семья молится за них, но все равно ничего не происходит. Он говорит им, это служение будет длиться еще несколько дней. Вернитесь к себе, помолитесь, и завтра мы снова помолимся за вас. Я спросил его, «Сколько раз ты видел подобное?» А он сказал, «Я видел, как с человеком что-то происходило. Это было видно по его лицу. Оно светилось». И такой человек говорит, «Брат Прайс, сегодня я приму исцеление». В предыдущие дни он ничего не принимал. Он спрашивал, «А что случилось?» Ну, я поговорил с Иисусом. Я сказал ему, что не могу поверить, что у меня нет веры. И знаете, что случилось? Внезапно я понял, что он дал мне свою веру. Даже вера, необходимая для принятия исцеления, исходят от Него. Он дает эту веру. Почему бы вам просто не сказать, «Господи, я не хочу делать то, что Ты побуждаешь меня делать». Он даст вам желание. Я готов к тому, чтобы принять желание. Если мы будем смотреть на себя как на пустых людей, а на Него как на полноту всего, то мы будем постоянно бежать к Нему, чтобы поговорить. Аминь. И сегодня на небесах Он продолжает давать. Слава Господу! Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Крещение Духом Святым настолько важно, что Иисус уделил особое время, чтобы сделать акцент на этом до того, как вернуться к Отцу. После того, как Иисус воскрес из мертвых, Он провел 40 дней со Своими учениками. 500 учеников видели Его. Аминь. До своего вознесения Иисус сказал эти слова в 24 главе Евангелия от Луки. И вот что Он сказал. «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Скажите «обетование». Видите? Определенное обетование. Потому что перед словом «обетование» стоит определенный артикль. «Обетование Отца Моего». Но во всем Ветхом Завете мы имеем множество обетований Божьих, но это обетование. Аминь, друзья. Скажите, обетование. Что это за обетование? Речь идет об одном конкретном обетовании. Акцент делается на том, о чем говорят все пророки в Ветхом Завете. Или, по крайней мере, делают ссылку на него. Но что это за обетование? Аминь. Обетование такое. Вы облечетесь силою свыше. Что это за обличение силою свыше? Давайте посмотрим книгу Деяния. «И собрав их, Иисус скоро вознесется на небеса. Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обетования от Отца». Скажите, обетование. Что это обетование от Отца? Одно определенное обетование. Слово стоит с определенным артиклем. Обетование Отца. Это обетование приводит в исполнение все остальные обетования в вашей жизни. Аминь. «Но ждите обетования от Отца, о чем вы, — сказал Иисус, — слышали от Меня. Аминь. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Аминь. Они увидели, как Он вознесся на небеса. Но что Он сказал прежде, чем вознестись? Обетование. Еще 10 дней после 40 дней. Это день Пятидесятницы. При полном наступлении дня Пятидесятницы Бог послал им Духа Святого. Аминь. И вот как это сказано. Покажите вторую главу книги Деяния. Первый стих. «При полном наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы отнесущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Почему сказано «при полном наступлении дня Пятидесятницы»? Потому что первая Пятидесятница в Ветхом Завете была даянием закона. Бог дал закон, да? Это была первая Пятидесятница. И результатом было то, что 3000 человек умерли у подножия горы. Но когда пришел день Пятидесятницы в Новом Завете, благодаря тому, что Иисус умер, Он заплатил за наши грехи. Его кровь была пролита, и Дух откликается на кровь. При полном наступлении дня Пятидесятницы Дух Святой пришел. Очевидно, что день Пятидесятницы для еврея даже сегодня только на этой стороне. И это очень печально, потому что закон требует, но никогда не наделяет. Закон свят, но не может наделить вас святостью, но не может дать вам дар праведности. Закон, то, что закон требует, Дух обеспечивает. Дух наделяет, Дух дает. Аминь, друзья. Закон требует праведности. Дух Божий наделяет вас праведностью. Аминь, дает вам дар праведности. Все, в чем мы нуждаемся сегодня, Дух Божий наделяет нас этим сегодня. Он не наделяет, он помогает. Аминь, друзья. Итак, день Пятидесятницы. В первую пятидесятницу был дан закон, и три тысячи умерли. В новозаветную пятидесятницу, при полном наступлении этого дня, был дан Дух, и три тысячи человек были спасены в тот день. И Петр в той проповеди... До того, как три тысячи спаслись, он произнес слова, после которых три тысячи человек спаслись. Петр, встав, сказал, «Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Он, быв вознесен Десницею Божию». Он говорит им, что произошло с Иисусом после того, как Он воскрес из мертвых. За 10 дней до этого Петр видел, как Иисус вознесся на небеса. И вот теперь он говорит им, «Итак, Он, быв вознесен Десницею Божию, Аллилуйя, увенчанный терновым венцом, теперь увенчан славою и честью, Аллилуйя» венец. Увенчайте его многими венцами. Аллилуйя. Аминь. Он достоин этого. И приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Иисус на небесах говорит, послушайте, теперь у вас есть дар Духа Святого. Я заплатил за Него. Он у вас есть. Это была мечта всех евреев в Ветхом Завете получить это обетование. Но в Ветхом Завете они получить его не могли, поскольку Христос еще не умер тогда. Аминь. И вот Петр говорит здесь, «Приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Они молятся на языках. Библия говорит, что когда Дух Святой наполнил их, они все говорили на языках. И это то, что люди могли видеть и слышать. Аминь. Эта идея, что получив спасение, вы автоматически получаете крещение Духом Святым, не имеет основания в Писании. После того, как вы спаслись, у вас есть Святой Дух. Не сомневайтесь в этом, но одно дело, когда у вас есть Святой Дух, а другое, когда вы есть у Него. Я выпиваю воду, и теперь вода во мне. Но когда я прыгаю, ныряю в плавательный бассейн, теперь я в воде. Крещение Духом Святым подобно тому, что вы нырнули в бассейн. Аминь. После того, как вы спаслись, вода внутри вас. крестится Духом Святым значит погрузиться в Него. Аллилуйя! А у вас такое есть? Павел увидел, что верующие в Ефесе... В книге Деяния Павел проходил через город Ефес и увидел там верующих. Он спросил их, приняли ли вы Святого Духа у веровавших? Очевидно, что он имел в виду крещение Духом Святым. И кто из вас знает, что на небесах одно из первых, что Иисус был рад принять от Отца, «Было обетование о Духе Святом, и Он излил его, что вы ныне видите и слышите, как сказал Петр. Аминь». Вы помните, когда Иисус был на земле? Это был конкретный день. Великий день праздника. Хошана Раба. В Евангелии от Иоанна, в 7 главе, в последний же великий день праздника. Хошана Раба. Так называют его евреи. Великий день праздника Кущи. Последний день. Кто жаждет, иди ко мне и пей. И насколько это трудно? Вы знаете, повеление благодати на самом деле полномочия. Если вы хотите пить, приходите и пейте. Это повеление — это призыв. Разве это трудно? Если ты голоден, приходи и ешь. Вам понятно? Новозаветные заповеди — это заповеди, являющиеся частью вашей природы. Аминь. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, «У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Следующий стих. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него». Это мы с вами. «Ибо, послушайте, еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Вы слушаете? «Дух Святой еще не был дан, потому что Иисус еще не был прославлен». Аминь. Иначе говоря, раз Иисус прославлен, что это значит? Дух Святой дан. Жизнь в Духе Святом — это чудесная жизнь. Когда вы молитесь в Духе, молитесь на языках, вы делаете свой Дух более чувствительным к Духу Святому, и вы живете восприятием вместо рассуждений. Почему люди живут в поражении? Потому что они много рассуждают, вместо того, чтобы воспринимать. Бог сказал Адаму, Сказал Адаму еще до появления Евы. Бог сказал Адаму, от всякого дерева в саду ты будешь есть. Аколь-такал на иврите. Слово акал, акал, появляется дважды. Есть, есть. Это значит свободно есть. Даже по-английски мы говорим, ешь, ешь, ешь. Наш язык очень близок к ивриту. Буквально на иврите «свободно ешь». Бог говорит «свободно ешь». Посмотрите на щедрость Божью. Люди говорят «Бог запретил им есть от дерева». А что это вы сосредоточились на одном дереве? А о скольких деревьях Бог сказал «свободно ешь от них». Но чтобы показать, что вы чтите меня как Господа, чтобы показать, что вы признаете меня как Бога, для этого-то и нужна десятина. Отдаете вы ее не по обязанности, а по откровению. Ее дают люди, получившие откровение. «Признавая меня Богом, не ешьте от этого дерева». Но это дерево посадил Бог, и посадил он его для того, чтобы человек не вкушал от него, чтобы показать, что оно принадлежит Богу, исполняя его заповедь. Но если пойти глубже, то какова природа этого дерева? Каково его название? Дерево познания добра и зла. Так что плохого в познании добра? Но это так же смертельно, как и познание зла. Бог сказал Адаму, «В день, в который ты вкусишь от него, умирая, на иврите, умирая, будешь умирать медленно, умрешь духовно, и будешь умирать медленно, умирая, умрешь». Однажды и физически, умирая, умрешь, на иврите. У нас смертью умрешь. И сегодня многие вкушают от дерева познания добра и зла и задают вопрос, «Оно, дерево добра или зла?» Но вопрос не в этом, а вот в чем. Это ли говорит делать дух? Вы слушаете? Вы удивитесь, но иногда дать кому-то — это плохо. Блудный сын жил в свинарнике, и Бог разбирался с ним за то, как он обошелся со своим отцом, за то, что он был так груб, за то, что оскорбил отца, за то, что забрал прежде времени свою часть наследства. Блудный сын смотрел на еду свиней, и даже она казалась ему хорошей. Рожки, которые ели свиньи, казались ему хорошими. И он думал, «В доме отца моего даже слуги питаются лучше, чем я. Вернусь я к отцу моему». И тут приходите вы, «Ой, бедный ты, бедный, на, возьми!» И даете ему деньги. Вы вмешиваетесь в то, что делает Бог. Так что иногда, делая что-то доброе, хорошее, можно ошибиться, поступить недуховно. Вы слушаете? Евангелие от Марка, вторая глава. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному. Чада, прощается тебе грехи твои». Дальше. «Тут сидели некоторые из книжников и рассуждали в сердцах своих». Где они рассуждали? Греческое слово тут — «диалогизмос». Наше слово «диалог» образовано от этого слова. Логика, диалог, диалогизмос. Да? Такое тут греческое слово. Они рассуждали. Рассуждали, рассуждали. Так и сегодня, когда Бог действует, какие-то люди рассуждают, как это, как то, и это их проблема. Живя рассуждениями ума, они не могут жить жизнью с избытком. Мы живем Духом, и Дух куда быстрее ума. Вы знаете вещи до того, как ум логически дойдет до них. На самом деле, этот процесс у ума занимает даже целые дни до того, как мы выведем заключение. Но Дух достигает результата очень быстро. Я говорю о чем-то очень интересном. И почти что настало время. Они устроили конференцию. Что он, так говорят книжники, так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Логизмос. Логические рассуждения. Да? И они правы. Только Бог может прощать грехи. Тот, о ком они говорят, и есть Бог. Иисус, тотчас узнав Духом Своим, что они так рассуждают о себе, сказал им, «Для чего так рассуждаете в сердцах ваших?» Иисус узнал Духом Своим, что они так рассуждают. Иисус сказал им, «Для чего так рассуждаете в сердцах ваших?» Иисус узнал в Духе Своем. Так вот, многие из вас, вы знаете что-то до того, как ваш ум уловил это. Вам надо подписать контракт, куда-то поехать, или кто-то говорит с вами, и говорит хорошие вещи. Он говорит вам комплименты, льстит вам этими комплиментами. Но внутри... Леди, вы встречали таких парней? Аминь. Внутри будто кошки скребут. И вы чувствуете нехорошее. Однако все, что он говорит, хорошо. Все, что он говорит, приятно. С вами было такое, что ваш дух... Вы были в такой ситуации. Ладно, возьмем другую иллюстрацию. Вы были в такой ситуации, когда говорили, «Да, я знал это. Я знал это. Не знаю, зачем я это сделал. Я же знал». Это ваш дух. И ничего, не осуждайте себя. Идите дальше. Кровь Христа очистила вас. Двигайтесь дальше. Аминь. И с этого времени учитесь. Слава Богу. Итак, Иисус живет духовным восприятием. Женщина не коснулась его тела. Это можно легко почувствовать, правильно? Но та женщина с кровотечением коснулась не его тела, она коснулась его одежды, края одежды. Одежды или края одежды. Телом этого никак не почувствовать. Но Иисус остановился, обернулся и сказал, «Кто-то прикоснулся ко мне». Петр говорит, «Да все тебя касаются». Иисус сказал, «Нет, я почувствовал, что вышла из меня сила». Духовное восприятие очень быстрое. Павла посадили на корабль как узника. Он отбыл с места, где я проповедовал в Кисарии, где я проповедовал на том стадионе. Он проповедовал там Фесту про консулу Иудеи в то время. Он проповедовал царю Агриппе и Вереники. И я могу вам сказать, где они сидели. Там есть специальное место, где сидел царь в Кисарии. Кто из вас был там в Кисарии? Аминь. Помните, как я проповедовал в Кисарии? Там Павел защищался от обвинителей, и он сказал, «Требую суда Кесарева». Фест сказал ему, «Кесарю и отправишься». Он не хотел, чтобы его отправили в Иерусалим, потому что знал, что иудеи убьют его до того, как у него будет шанс проповедовать Евангелие. Они уже отвергли Евангелие. Так что Павла взяли под стражу, связали, посадили на корабль, а Юлий там был сотником. Между прочим, все сотники в Библии, в Новом Завете, представлены в благоприятном свете, все сотники. Очень интересно. Итак, Павел пользовался благословением этого сотника. Он даже позволил ему отправиться на сушу. Корабль подошел к Сидону, а у Павла там были друзья. И Юли позволил Павлу, хотя он и был узником, сходить к друзьям, так как знал, что Павел сдержит слово и вернется. «Да что за узник!» Итак, Павел вернулся. Там были остальные узники. Павел был на корабле связанным, вероятно, не связанным, так как это был корабль-тюрьма, а корабль этот направлялся в Рим. И Библия говорит, смотрите, книга Деяния. Павел сказал, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Сколько раз было так, что у вас было свидетельство, но тут в дело вмешались эксперты. Я кормчи корабля. Павел, ты вообще весло в руках держал? Сколько времени он провел с Джонни Деппом? Может ли управиться с пиратским кораблем? Точнее, с тюремным кораблем. Да он же проповедник, что он вообще знает. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля. Начальник корабля — это его корабль, так что он знает. Но Павел говорит, послушайте, друзья, нам надо сделать остановку. Это послание будет с затруднениями и с большим вредом. Он сказал, и для нашей жизни. Но в конце истории, поскольку позже они послушались Павла, их жизнь была сохранена. Но изначально он сказал, и для нашей жизни. Верно? Он это воспринял в духе еще до того, как они достигли Рима. Он воспринял. И дальше, покажите ниже. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие, большинство, давали совет отправиться оттуда. Чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать мягко подул южный ветер а все казалось бы идет в правильном направлении инвестируй все говорят инвестируй инвестируй но дух говорит нет все говорят езжай езжай но дух говорит нет что дух говорит вам перестаньте быть гордым перестаньте надеяться на свой ум ваш ум доведет вас до неприятностей потерь и беды что говорит дух но не осуждайте себя. Что прошло, то прошло. Понимаете? Я просто говорю вам, что настало время научиться быть Водимым Духом. Вы здесь для чего? Вы здесь, чтобы учиться. Аминь? Слава Богу. Так что перестаньте смотреть на прошлое. Некоторые из вас говорят, да, нехорошо вышло. Но ничего, забудьте прошлое. Оно ушло. Аминь. Не вспоминайте, не беспокойтесь. Бог охраняет вас и сзади тоже, но вы не можете зависеть от обстоятельств. Они увидели, что мягко дует южный ветер, самая погода для плавания. И они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Вы все знаете, что было дальше, верно? Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру. И мы носились, отдавшись волнам. Вскоре их стало носить ветром по волнам в разных направлениях. И все это потому, что они не послушали Павла. Была в этом необходимость? Нет. Наконец, после многих дней. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня. Я люблю это». Ребята, надо было послушаться меня. Узник говорит начальнику корабля, говорит кормчему, эксперту, говорит сотнику, говорит римским солдатам. Ребята, надо было послушаться меня. Вот в какую позицию Бог хочет привести верующих. Чтобы люди смотрели на вас и говорили, он был прав, она была права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 Ибо я верую Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. Так и произошло. Они были выброшены на остров Мальта. У этого острова корабль сел на мель. Нос, увяз, и остался недвижим. Люди прыгнули в воду и поплыли к острову Мальта, а остальные спаслись на досках. Вы слушаете? Потому что послушались Павла. А до этого моряки пытались. Моряки, пережив такой невиданный шторм, решили спастись на лодке. Но Павел сказал сотнику, скажи этим людям остаться на борту, а иначе все мы погибнем. И на этот раз сотник услышал Павла, послушался Павла. Да? И в результате все спаслись. Я хочу поделиться с вами. Дух Божий свидетельствует Духу вашему. Аминь. Но если вы не уверены... Между прочим, если вы говорите, «Я почувствовала в своем сердце, что надо развестись с мужем», то это говорит вам не дух, а дьявол. Мужчина говорит, «Я чувствую в своем духе, что надо начать встречаться с этой девушкой, а вы при этом женатый человек». Такое не от духа. Не от духа. Эй! Это не от духа. Понятно? Или... Я хочу дать тебе совет. Это не от Духа. Вы слишком много раздаете советов. Я это могу сказать. Это не от Духа, понятно? Он никогда не будет говорить против Евангелия, но всегда будет вести вас путем мира и покоя. И приведет вас на землю обширную и изобильную. Между прочим, Мальта ⁇ остров, на котором все они спаслись. На греческом языке означает мед. Дух всегда приведет вас. Если вы будете слушать Павла, слушать послания Павла и так далее. Павел тот, кому Бог дал откровение о Евангелии благодати. Дух всегда приведет вас на землю, текущую молоком и медом. Аминь. Друг, я объявляю вам, что прощение грехов вы получаете через Иисуса Христа. Вы получаете его не через множество молитв, вы получаете его не через пост, вы получаете его не через делание того, делание этого, через еще большую благотворительность и подобное. Нет, никакие ваши дела не могут спасти вас. Только через Иисуса Христа вы можете получить прощение грехов. Потому что Христос умер за ваши грехи, и Бог воскресил его из мертвых как провозглашение того, что вы прощены и оправданы во Христе. Если это вы, где бы вы ни были сейчас, и вы хотите, чтобы я помог вам помолиться этой молитвой, в которой вы высвободите веру в Христа, как в своего личного Спасителя, помолитесь этой молитвой вместе со мной, возложив упование на Христа. Скажите, Отец Небесный, я верю в то, что Иисус Христос, как Он и сказал, пришел для того, чтобы я имел жизнь и имел ее с избытком. И я знаю, что приму ее и прощение всех моих грехов. Я верю в то, что Христос умер на кресте за все мои грехи, воскрес из мертвых, Он прославлен, и потому у меня есть Дух Святой. Боже, крести меня Духом Святым. Спасибо, Отец. Иисус Христос. «Мой Господь и Спаситель, во имя Иисуса, аминь, мой друг, вы спасены, аминь, вы спасены, теперь Дух Святой в вас, вы молились о крещении Духом Святым, о том, чтобы Он излился на вас, послушайте, теперь в любое время вы можете молиться на языках, можете молиться на этом сверхъестественном языке, во время поклонения, на следующей неделе, когда вы придете на служение, или даже дома, просто молитесь, не будете молиться, ничего не будет». Аминь. Вы молитесь, а Дух даст вам провещевание. Аминь. Хвала Господу. Поздравляю вас. Вы теперь спасены. Аминь. Аминь. Встаньте на ноги свои церковь для благословения. Аминь. Мы берем все, что есть у Бога. Очень печальное время. Люди, попав на небеса, плачут, когда, оглядываясь на свою жизнь, понимают, что они не получили всего, что могли получить. Аминь. За все это было заплачено кровью Иисуса. На предстоящей неделе, да благословит вас Господь благословениями Авраама. Сам Господь да защитит вас и ваши семьи от всякого вреда, от всякой опасности, от несчастных случаев, катастроф и трагедий. Сам Господь да даст вам преуспевание во всем, что вы делаете. Сам Господь да благоволит к вам, да сделает так, чтобы вы были вводимы Духом во всем, что вы делаете. Во имя Господа Иисуса. Аминь, аминь. Бог да благословит вас. До встречи.